Так, всем привет! Я еще одну игрушку нарыл. Игра для программистов Ну, типа как. Короче, тут надо программировать. Называется, как вы видите, робо-инстрактус. Я в нее еще не играл. Поэтому сейчас посмотрим, что это такое. Специалист по сбору утильсирья. Ч ⁇ -то по прибытию получен. Ждайте инструкции. Ну, хорошо. Так, получение сообщения. А, так, ты нашел там робота, он миленький, хотя и устарел слегка. Но если это все, что ты обнаружил, ну, скажем так, он даже не, покоря... не покроет стоимость того питательного супчика, которым ты без сомнения наслаждаешься, пока читаешь это. Да, не, вообще-то я не ел никакой суп. Так, по... Должна сказать, я немного расстроена. Если б я хотела, чтобы ты нашел ржавый железяк и бесполезные обломки, ты бы остался на земле. Лыдынь была первоклассным судном. Где детали корабля, где обшивка, приборы, где поселенцы. Погода на поверхности должно быть куда суровее, чем мы ждали, раз уж так разодрала весь корабль. Неудивительно, что ты не нашел выживших. Поэтому я соглашусь с твоей идеей. Попробую использовать найденного робота. Лучше перебдеть, чем недобдеть. И я не могу потерять еще кого-то из-за вас, ребята. Не в этом квартале. Так что объединяйся с твоим новым лучшим другом там внизу. И давай давайте ищите что-нибудь полезное. Ведь если ваш улов будет плох, я буду злиться на Найджела. А ты будешь злиться на меня и искать новую работу. Чао! Пока что джудит о что-то я заметил что курсора мышки нету на секунду о вроде есть <coughs> так поехали ну и чё тут нажимаем так роба left вызов функции приказывает роботу переместиться к следующей стороне текущей ячейки против часовой стрелки выполняется 275 мимо секунд Мимас. Робо-лефт. К следующей стороне. Ладно. робо Приказывает роботу передвинуться на ячейку перед собой. При этом робот повернется вправо. Выполняется 450. А что вправо? Короче. Так. Ага. Доступны. две функции. Вводите команды здесь. Давайте форвард. А, это я кликаю, и сразу справка, да, открывается, я понял. Ладно, давайте. Робофорд. А, я понял, он идет вперед и поворачивается направо. Окей, так. Robo forward. Robo форвард Robo, Robo left. Ну, запустим форвард forward, forward и left. А, он, получается, пошел отсюда, повернулся направо, пошел сюда, повернулся направо, потом налево. А left это а, переместиться против часовой стрелки. Ладно, ой, что я делаю? Так, короче, надо изменить М команды, чтобы он пошел вот сюда. Ну, давай, давайте смотрите. Robo left, запустим это он сразу ладно робот форвард копировать тут вроде тоже можно ну-ка давайте вот так вот вон она как там он странно ходит давайте еще раз копируем пошел поверну форвард упал че упал Блин, вот эта система какая-то, координат непонятный. Так, давайте я робов форвард еще раз. Разбираемся. Пошел вперед. И почему-то он повернулся. Ладно, если мы потом развернемся налево. Блин, зачем такие сложности? Вот, развернулся. Дальше. Если он пойдет прямо, то чик-чик... Вот. Значит, ему надо еще один робофорд послать. Тогда он пойдет сюда и повернет сюда, да? Раз. Раз. Раз. Вот. Ему еще один форвард, а потом left, по идее. Угу. но если я лэфт сделаю то это наверное там форвард и лэфт надо Сейчас посмотрим да идем вот так вот чик чик чик чик чик чуть-чуть не дошел а left это он повернул а ну-ка давай форвард, forward ещё. Пошел. дошел я выкладываю учебник для начинающих созданный мною признаюсь немного в спешке в качестве помощи мастерским следуя ассамблея 17 так описывая процедурные языки методы автоматизации в простых терминах учебник содержит все необходимое для эффективного управления нашими устройствами Однако меня беспокоит, что описания могут оказаться слишком краткими и недостаточными во многих смыслах. Все же я не настоящий учитель, если у вас возникнут затруднения, пожалуйста, обратитесь к представителю вашей мастерской и к местной группе. Пишите мне и другим группам, если представится возможность для получения подробных разъяснений. Независимо от ваших способностей, я уверена, что при тщательном изучении и правильном применении учебника, а также должном упорстве, каждый из нас сможет внести свой вклад в выживание поселения. др -э бартрам Ладно. Так, цикл ЛУБ используется для повторения команд. Он бесконечно повторяет команды в своей области видимости. Область видимости цикла это команда, идущая после строчки луп. С дополнительным отступом. Понятно. Комментарии. Текст после символа, ну как в питоне, да? Не будет восприниматься как код. Комментарии нужны, чтобы оставлять в коде заметки. Понятно. Привет, робо! Количество фраз, общее количество фраз. А, тут типа еще... Эффективность, короче, статистика показывается. Понятно. Ну ладно, пойдем дальше. Что тут? Выход из уровня, да, вот это. Нажимаем. То есть, получается, мне надо добраться в самый низ. Так. Подожди. А, все, вот я могу листать. Ну, давай сюда, и что? Так держать. А, уровни имеют несколько этажей. Нажмите здесь, чтобы посмотреть каждый. Ого! О, она что. Дойти до выхода на первом этаже. Ну как там было? Робо форвард. Робо Чик, чик, чик. Есть? Переделайте, чтобы добраться до всех выходов. И помните, что код перезапускается сначала на каждом этаже. Наверное, луп надо. Таб работает. Ну давай. Раз, раз пошел. Раз пошел. Ну, пойдет, ладно. Так, время... Блин, ну, конечно, если ровненько все было. Так, да, хотя к этому можно привыкнуть. Форвард, да, вот он. Форвард. Направо. Сканируем. Так, поздравляем. Мы прибыли и безопасно на наш новый дом. Радугу. Как некоторые уже знают, условия на радуге немного отличаются от сведений полученных предполетным спектроскопическим анализом. Я уже слышал выражение типа «необитабельное» и «замерзший шарик смерти». Но что это за слово такое «необитабельное»? Кажется, правильное «необитаемое». И знаете, что это слово означает, ребятки? Что планета в полном нашем распоряжении. Я знаю, каждый из вас в сердце своем «первооткрыватель». Мы видим не сложности, но возможности. Всю ту энергию, что мы собирались использовать для терроформирования планеты и превращения ее в пышный рай, мы перенаправим в сверхнужную нам теперь систему обогрева. Наши припасы были рассчитаны на тягостные дни изнурительной работы по постройке поселения нашей мечты. Теперь, когда работать столько не нужно, их хватит на много недель. Послушайте, что я скажу, давайте остановимся. Давайте подумаем. С первого же дня я был уверен, что нас ждут испытания, но никакие испытания не устоят перед могучей силой человеческого духа. Я знаю, в каждом из нас есть немного радуги. Скажу еще, что Элис Бартрам и ее первоклассная команда специалистов не без моего участия наносят последние штрихи на наш новый план. Так что в скором времени ожидайте захватывающих новостей. Как и всегда, у моих помощников существует политика открытых дверей. Заходите в любое рабочее время и давайте говорить. Так, звездочка, знаешь, сноска, да такая? Джонатан Фринтон Бельмонт, губернатор в, в Рио. Временно исполняющий, типа. Смотри сопроводительное сообщение о сокращении рабочих часов в связи с протоколами экономии энергии. Столько текста. Так, робоскан сканирует ячейку перед роботом, возвращая значение в зависимости от ее свойств. Один обозначает обычную ячейку, два выход, минус 1 ячейки точно нет, минус 999 неизвестно, выполняется 275 миллисекунд. Так, if условия, if используется для выполнения или невыполнения команд в зависимости от условия. Так, если... А чё там один было? По-моему, обычная ячейка, да? А, впереди нет ячейки. А, есть ячейка, да. А, впереди нет, нет ячейки. Ну ладно. Чё? Чё, для чего это все? Изменить скорость игры. А, ну, понятно. Ну Давай. И чё, увеличил я, и чё. А чё дальше? Подожди, не понял. Ну, мы что, типа, прошли? Ладно. Открыть справочник по коду, содержащий примеры функции восстановленные на данный момент. RoboLeft, RoboForward, RoboScan, комментарий, слой. ага, понятно. Это то, что... Ну, хорошо. Так, а что делать? Э, найден... На уровне найден незавершенный код. Попробуйте запустить его и доработать. Или начните с часа листа. Так, ну, давай запустим его. Ай-яй-яй, улетел. Подожди. Ой, а я скорость такую поставил. Э, вот он пошел. А, вон он пошел, посканировал. Если минус один робоформер. Не-не-не, нифига. Нам надо робо... Левд. А, робо Левд. Ну и что, ну вот он прос... идет, идет просканировал. И пошел дальше. Я понял. делаем вот так вот. Ой, ой ой чё что это такое? Удали. Тап, тап тап тап Просканировал, просканировал. Хм. Вы можете сохранять числа для дальнейшего использования в переменных, объявленных с помощью var. Это типа как в Java скрипте. Так, запоминаем результат функции переменной ска. Ну понятно. Используем значение переменной в условиях. Ну, а, ну да, типа, чтобы не тратить время на повторное сканирование. Ну да. Такой прием используется, чтобы избежать многократных вызовов медленных функций. Лишь для проверки одного и того же результата. Ну ладно. Так. Условия if, условия проверять, не равно ли условие нулю. Так что 0 обозначает ложь, в то время как один или другое ненулевое значение это истина. Если условие представляет собой истину, вложенные команды будут исполнены. Ну, короче, понятно, это такая игрушка для такого введения в программирование. Подойдет совсем незнакомым сет людям хотя в принципе и так чисто поразвлекаться но и детям конечно вот детям тут в принципе неплохо все объясняется вот так ключевое слово из сравнивает два значения означает один истину когда значения совпадают или 0 в противном случае естественно это используется вместе с if not используется чтобы заменить 0 на 1 Not X из Y. Также можно записать как uh, X из not Y. Возвращает один к значение. Ну, понятно. Из not. Uh -huh. Так, а что делать? Вроде все, да? Типа дальше. Ну давай это Джеймс, сканирование не на все 100% надежно. Есть зоны, о которых нельзя сказать с уверенностью, найдется там металл или нет. И мы на самом деле не знаем почему так, в некоторых местах роботы вообще с трудом могут пройти. Код сканирования, минус 999, чаще всего означает, что нам неизвестно, что перед нами. Я бы перестраховался и просто избегал туда ходить по возможности. Меня уже проклинают снизу за повреждения, наносимые падениями. Вероятно, нам придется отказаться от сбора утиля на самых верхних уровнях. И это, видимо, письмо, да, там вырезка? Привет, Джейкоб, есть какие-нибудь идеи? Что мне делать с этим, прикреплено? Я потерял еще одного рабочего. Это робоскансбейт или что? Я начинаю понимать, что уже ничего не понимаю. Да, что то вы криворуки? Так, а, э, о, посмотреть восстановленные сообщения. Ага, понятно, я, я понял. То есть тут постепенно дополняется, ну, если я нажму, короче, на справочник, постепенно дополняется всей инфой. Вот, и тут еще какие-то сообщения. Ну ладно. Что тут надо? Вот он сейчас, подожди, он же сейчас пойдет и грохнется. Вот пошел, пошел и зациклился. Так, если скан из минус 999, то RoboLeft. Так? Типа, ну ладно, давайте попробуем. Погнали. Чик чик чик чик чик, а, а блин, а, а а, чему равен если у нас нормальное? Подожди, а где было написано? Скан а, выход, а вот минус один. Аилс тут есть, ладно, если аор or... Блин, я что-то, наверное, пропустил, как тут или если скан из один or О, скан из минус 1 Вот так пойдем. Чик-чик-чик. Погодь, ну нам же форвард надо идти, правильно? Чего он сканирует заново? Что-то я не врубаю. Ладно. Неизвестно. Подожди. А, я неправильно. Выход это двойка. Вот же, двойка. Раз, раз, раз, раз. Раз, раз. Подожди, а что он там затупил? Вот он идет, идет, идет. Пошел дальше. Вот он идет. Это он получается сейчас на каком этапе, я что-то не пойму. А, если скан минус ему, короче, надо налево. Ор. Скан. Ну да, мы не все обработали. Получается один, обычно два выхода. Или... Из минус один. То мы налево поворачиваем. <как> По идее так. Погнал, погнал, погнал. Налево, налево. Ну да, в принципе. Наверное, сейчас главное нигде не тупануть. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сколько уже пишется. Ого, 20 минут надо заканчивать. Увеличим скорость. Ну, нормально, прошли. В дополнение к из. Значение можно сравнивать с помощью. О! Так можно было бы просто меньше нуля, больше равно 1. Или больше нуля. Ну да. После if вы можете использовать else. Точно, тут можно было else. Блок else выполняется, если if не подходит. Несколько блоков else и if могут следовать друг за другом, чтобы обработать разные возможные случаи. Ну да, и по производительности быстрее получается. Сначала это проиграть потом это... Uh, секция L в самом конце будет выполнена, если, ну да. Прежде чем продолжить, попробуйте переработать ваше решение. Ну давай, ну ⁇ -мо ⁇ Вот так вот. Uh, L скан меньше нуля. Во. Удалим, если скан больше нуля. Типа такого, да? Uh, давай запускаем. Что? ID did scan. After else. Не понял. Чего-то я в справке не дочитал, да? Ну вот. Э... Подожди, else if. Нет, так а ка нафиг? Нам тут даже вот это не надо. Вот если бы вот так вот. ну да все норм так еще увеличу скорость пойдет так не пойдет роботбо взаимодействие с текущей ячейкой возвращает свойственные ее типу данные 0 данные или ноль выполняется 400 а я так понимаю где-то короче будут ограничения да, по, по времени выполнять. ну ладно лучшее среди кого но ну, это я только играю на о там какое-то достижение steam было так а это учебные полигоны так короче в принципе я думаю все понятно товарищи чтобы уже не занимать время а -а -а, вот Вроде бы игруха ничего, я бы рекомендовал детям, да, детям особенно. Ну, которые там только начинают изучать, то, в принципе, ничего, играть можно. Так, давайте еще это прочитаем. Как только ваши роботы распознают функцию робоюз вы можете вызывать ее, чтобы взаимодействовать с переключателями. Ага, понятно. Использование... Э, использование. Вызовите робоюз на панели с переключателем, чтобы он сработал. Эти переключатели имеют код 10. Ага, Roboscan вернет, если 10, значит там у нас переключатель. Понятно. Roboscan, что у нас тут? 10 переключателей. Понятно. RoboUse взаимодействует. Понятно. Выполняется до плюс 1000 миллисекунд. А еще и возвращает, и всем взаимодействует, возвращает. Попробую использовать функцию пауза. Я не сразу въехал, что это, но сейчас нахожу ее весьма полезной. Продемонстрирую на следующей встрече с командой. Угу, угу, пауза, где пауза? А, а пошагово. О, это круто. Раз, раз, раз, раз. Включил... Нажмите Alt для доступа к доп-опциям. Alt нажал. Что это такое? Решения уровня могут быть сохранены и загружены здесь. Код прошлого... А -а -а. Короче, все, ребятки. Игра, в принципе, довольно интересная. Можно позалипать. Если есть дети, садите и дети, которые хотят учиться программированию, садите бегом их за эту игру и пусть учатся. Ну а на сегодня все. Напоминаю, ребята, подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчик, оформляем спонсорскую подписку, также ищем э, канал Cpp просто на Яндекс.Дзен и на Ютубе. Вот подписываемся. Надеюсь, это все будет продвигать эм, мои видео. Ну и, соответственно, всем будет хорошо. А теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.